Здравствуйте, меня зовут Кристиан и я являюсь оператором службы поддержки платформы BPAY.MD. Наиболее часто задаваемый вопрос наших клиентов, как пополнить счет BPAY с банковской карточки. Каждый владелец банковской карточки имеет доступ к своему банковскому счету онлайн через веб-банкинг или мобильного приложения банка. Счет BPAY можно пополнить переводом с банковского счета, используя ваш IBAN счет, который указан в вашем личном кабинете BPAY. В этом видео мы вам покажем, как правильно сделать перевод и где взять данные для перевода. Чтобы мы смогли пополнить счет BPAY с банковского счета, у нас должен быть идентифицированный аккаунт BPAY. Для начала нужно зайти на наш официальный сайт BPAY.MD и авторизироваться. После авторизации в личном кабинете отображаются все данные, которые нам нужны для того, чтобы мы сделали банковский перевод на наш счет BPAY. Мы копируем данные, которые нам нужны для перевода, а именно IBAN получателя, иДНП получателя, и имя и фамилию получателя. Перевод вы можете сделать с любого банка Молдовы. Вы можете сделать перевод используя мобильное приложение, если у Вашего банка есть мобильное приложение и оно поддерживает опцию перевода на счет IBAN. Если в мобильном приложении Вашего банка нет такой опции, тогда вы можете сделать перевод с WebBanking. Но если у Вас нет доступа к веб-банкингу, Вам нужно обратиться в банк для получения доступа. Сейчас на примере Молдова Green Bank, мы вам покажем, как осуществлять перевод с банковского счета на счет BPAY. Мы переходим к мобильному приложению от нашего банка. В приложении мы нажимаем на нашу карту и нам появляются все доступные настройки и метод для перевода. Мы выбираем опцию перевод на счет IBAN и нам появляется форма, в которой мы должны указать IBAN получателя, который мы скопировали в нашем личном кабинете BPAY. Затем мы указываем и ДНП получателя, и имя и фамилию получателя. Затем мы вводим статус получателя, в данном случае я выбираю резидент. Мы пишем сумму и назначение перевода. Для назначения мы можем написать любой комментарий и в конце мы можем выбрать вид перевода, обычный или срочный. Также нас сам банк информирует о том, что перевод может обрабатываться с понедельника по пятницу до 7 часов. Если мы сделали перевод в выходные дни, то он будет обработан банком только в понедельник. Мы сделали успешный перевод на наш счет BPAY и теперь нам осталось только ждать пока банк обработает наш перевод и деньги поступят на наш счет БиПей.